Здравствуйте. Я очень плохой человек. Чтобы быть плохим, не нужно делать всякие ужасы каждый день. Убивать там щенят или выбивать из-под инвалидов костыли. Иногда достаточно одного поступка. Но только если он действительно плох... Если он совсем ужасный. Я такой поступок совершил, когда был еще подростком. И не проходит дня, чтобы я о нем не думал. Я бы многое отдал, чтобы все это забыть. Но бабушка говорит, что Бог не позволяет этого плохим людям. Бабушка молится за меня и ставит свечи в церкви. Еще она приходит каждую неделю, приносит продукты и лекарства, ухаживает за мной, потому что папа от меня тогда отказался, а мама уехала и потом умерла. Бабушка говорит, что все плохие люди обязательно попадут в ад. Значит, и я. Потом крестит меня. Обнимает и долго плачет. Я с ней не говорю. Просто сижу и жду, пока она не уйдет. Потом снова сажусь за компьютер. Я не очень верю в бабушкиного бога и ват. В интернете многие говорят, что это просто чепуха. К тому же, ад не слишком страшный. Есть штуки хуже, я точно знаю. Я хочу вам рассказать то же, что рассказал бабушке, маме с папой и всем тем сердитым людям, когда еще учился в школе, в шестом Б-классе. Когда я долго пишу, голова начинает болеть, но история короткая. «В общем, вот как я стал плохим человеком. Я шел домой от репетиторши. Репетиторша учила меня немецкому языку, так что я знаю всякие там немецкие словечки. Была зима и темно, фонари горели и снег приятно скрипел. Я еще нес пакет с тетрадками». И учебником про немецкий. Я тогда хорошо учился, но в школу ходить не любил. Хорошо, что плохим людям не обязательно ходить в школу. И я перестал. Когда шел мимо гаражей, из них выбежала девочка совсем малявка. Она плакала и кричала, потом побежала ко мне и обняла. «Никого другого не было. Я посмотрел, потому что поздно и темно. Я тогда еще не был плохим человеком, только потом стал. Поэтому мне стало девочку жалко, и я спросил, где ее родители и что такое. Девочка, в общем, сказала, что папу в гараже скушала. Они пошли чинить санки, и вот что-то, прокисшее из ямы, вышла и забрала папу, то есть ее папу, мой дома был. Бабушка говорит, с ним все хорошо, она ему иногда звонит. Но я тогда не испугался почти, малявки же дуры все. Взял ее за руку и пошел с ней в гараж. Думал, найдем ее папу и все. В гаражах темно, фонарей нет. И все они закрыты. А один открытый свет горит. Мы туда с девочкой зашли. Но ничего там не было. Железный стол стоял с тисками. Ключи разные и полки за штуками, забыл как называются, все как у папы было, он меня еще тогда учил какой ключ для чего и так далее, машины не было, в углу всякие вещи лежали и колеса с топкой, холодильник в углу лицом к стене, бочки, все грязное. Еще в полу яма была погреб такой, закрытая досками, чтобы не упасть туда. Только с того края доски сняты, девочка туда пальцем тыкает их, хнычет, мол, папа там, и воняла оттуда, как кислая капуста, но только совсем, совсем стушая. Прокисшее, в общем, что-то. Я пошумел, конечно, но никто не ответил. Стал тогда спускаться по крутым ступенькам и открыл фанерную дверку внизу. Девочка за мной шла и все плакала. Когда дверка открылась, завоняла так, что я почти задохнулся. Но ничего не увидел. Света не было. По мокрой стене слева поводила. нашел выключатель. Загорелась лампочка над полками, но тускло-тускло. Даже дальней стены погреба не видно. Погреб обычный был такой. Слева закоротка для картошки. Картошка там лежала. Справа. Железные полки с банками, со всякими солениями. Вообще довольно длинный погреб был и проход посередине. Вот сейчас голова заболела. Совсем скоро разболится. Ну, я и решил для верности пройти вперед. Подумал, что папе могло от Вони плохо стать в углу. Хотя девочка и говорила, что он не спускался в яму. Но мало ли что может быть. Девчонки вообще вружки. А еще впереди там что-то чавкало или как бы булькало. Помню, шутковато стало, но пошел, потому что... Я там один был взрослый, а девочка плакала. Но я совсем недалеко прошел. Пару шагов там разбитые банки лежали на полу. И из них что-то вывалилось. Бабушка тоже такие банки делала. С огурцами там, с перцами. Компот еще. Я когда у нее до этого был на даче, она меня учила закатывать банки. Я был ее помощник закатывать интересно. Вот и я на полке посмотрел. Там этих банок было полно, Все грязные несколько почище, что внутри не видно почти. И я пригляделся и в банке, которая почище, сплющены глаз и волосы с головы и кусок щеки плавал без носа, я так подумал, что это папа девочки есть, потому что щека была щетиной, за ней еще часть рта открытого плавала, а язык и еще какое-то мясо в соседней банке, стало очень страшно, прямо ужасно, но я тогда еще не закричал, стал пятиться к выходу и натолкнулся на девочку. Она не видела, что в банках. Говорю, пошли быстро отсюда, и то, что хлюпало в дальнем углу, оно стало к нам как бы приближаться. Я все пятился и толкал девочку, и тогда хлюпа не вылезла на свет. И тогда я уже захричал. Не очень хорошо помню, что такое хлюпало. Оно было как каша или жижа. В общем, но ну не растекалось, а наоборот, собиралась в ком. Или не как каша. Каша непрозрачная, но тоже белесая такая. Поблескивала, смотрела и хлюпала. И воняла. В нем что-то плавало внутри. Не помню. Я в бабушкиного бога не верю, но вот иногда говорю, когда один. Спасибо, чина, что лампочка тусклая. Вот. И что плохо помню. Оно хотело меня скушать. И закатать в банке, я знаю. Вот тогда я перестал кричать и стал очень плохим человеком, вот так, я обернулся, схватил девочку, она была легкая, и бросил в самый крупный комок вонючей каши, вот что я сделал, пока она визжала и плавилась в каше, я выбежал по ступенькам в гараж, «Потом на дорогу, там сел в снег и сам расплакался, но ничего страшного, потому что я тогда сам был еще только в шестом Б-классе, сейчас-то я совсем вырос, 15 лет прошло, потом остановилась какая-то машина, вышли люди, я им все рассказал, они пошли в гараж». А женщина осталась, меня успокаивала. Я их хватал за штаны и говорил, не надо там каша. Но они все равно пошли. Приехали родители и бабушка. Я им все тоже рассказал. Потом милиционеры и еще какие-то сердитые люди повезли с собой. «Я много-много раз рассказывал, что было, но мне не верили про кашу и даже кричали. Обзывались. Не знаю, сколько все длилось, это все тоже плохо помню. Меня потом отвезли в больницу, я там лежал. Кровать была очень приятная, такая мягкая. Врачи не сердились и не кричали». Потом пришла бабушка и сказала, что папа от меня отказался и уехал, а мама постарела и плачет. Мама в больницу не приходила, а потом совсем уехала из города. И я остался с бабушкой, не ходил больше в школу, потому что не мог учиться, учебники стали очень сложные. Мне было скучно их читать. Бабушка объяснила, что я теперь очень плохой человек. За то, что сделал с этой девочкой в погребе. И что Бог меня так наказал. Еще, что мне показалось про кашу и банки. Потому что милиция никакой каши и банок не нашла. Она шла только то, что осталось от девочки. И это все сделал я. Я с бабушкой не спорил. Просто не стал больше разговаривать. Но я правда не делал этого с той девочкой. Это была каша. Она ее расплавила и расклеила. И еще вытащила все наружу. Но я все равно очень плохой, потому что отдал девочку каше, чтобы убежать. Я очень испугался, и меня Бог за это наказал. И банки с мясом, и с кожей там правда были. У меня такие же на балконе стоят. Хотите, покажу? Или лучше завтра, а то голова очень болит. Самых закатывал.